Поднял бабла, мамка денег дала, батю просил помочь, нахуй послал он меня, поднял бабла, пятерка в школе была, у тебя талант братан, какой, списывать, списывать онлайн. онлайн, все говорят, алпро, что это за а делал? как поднять бабло, кого просить, мамку свою попросить, я трачу и не плачу, то что мамка дала, Купил Майнкрафт на сдачу и купил хлеба М -м -м -м Мамка деньги достала, началась игра Все по чесноку Пока бати нет, отгрузят бабла Брось. Дернул за рукав, и у мамки упала деньга Сегодня я гуляю, друзья обожают меня Эй, чмо, дай денег денег, денег. Эй, блин.